Какие у тебя были ощущения? Бля, надо куда-то деть их, надо их куда-то спрятать, блин, ну вот или или куда-то вложить, или что-то купить, блин, это да, согласен. То есть тебя они как бы обжигали, да? Ты тебе не комфортно было держать? Комфортно, блин, страшно, что они вот с ними может что-то случиться, могу потерять, могу потерять. Можешь потерять, может что-то случиться. Mm -hmm. Очень хотим увидеть твое лицо. Сними, пожалуйста, маску. Будь человеком. Mm -hmm. Ну, как и странно, мама. Mm -hmm. Мама твоя? Mm -hmm. Mm -hmm. Здравствуй, мама. Mm -hmm. Mm -hmm. Прикольно, ну вот что эта семья спасет мое финансовое положение. То есть я там обанкротился с деньгами плохо, они спасут мое положение. Но с этой семьей всегда была вражда, и я хотел выдать дочь за другого человека. Но в итоге ведь они спасли, отец, твое финансовое положение, этот брак? Ну, да, типа там... Королевство объединились или что такое. Ты же понимаешь, что можно было не убивать этих родителей? Я хотел, чтобы они меня вынудили. Они типа отстроили так, что у меня другого выбора не было. Но... А Мишель понимает, что он находится в маме? Нет. Угу. Так, вопрос. Он еще думает, что он живет. Так же. Смотри. Какой-то высокий и очень воин. Высокий воин? Анубис. О, ни себе. А, вот я же тебе говорю, они всегда выкидывают... Ситуации это. счастья, а они не принимали, они не брали подарки его. Ага, и ага. И ты решил им отомстить? Ну не хотят, не будут, значит, буду. А не хотят, не будут, понятно. Хорошо, значит, пусть покажет эти ситуации. С кого все началось? Первостепенная ситуация. Где? Какая бабушка? Что не приняла? Что, это, не этот приняла? Что произошло? Она не приняла этот подарок. Фу, значит, спроси сейчас у этой женщины, почему она не приняла этот подарок. Войди туда, скажи, я твой правну из очень далека, поздоровайся, чтобы она тебя там не пугалась. Угу. Скажи, что не взяла деньги-то? Заслужила ведь. Подумала, что буду должна. Вот так вот Объясни что происходит. Объясни что пошла такая цепочка, что ты вот ее давнишней... Да, объясни, короче, всю ситуацию, чтобы она поняла. И скажешь мне, поняла она или нет. Что вообще произошло? Что она этим поступком сделала? Ну, вот мне идет, что я ей говорю, что ты молила Бога о деньгах, и Он, он тебе их дал. Mm -hmm. и, и за это не нужно будет расплачиваться. Mm -hmm. Ну, она говорит, я возьму. Прекрасно. Пусть берет. Пусть прям себе его берет. Спроси, на что потратит. Для чего-то же она молила об этих деньгах. Пойду одежду себе хорошую. Ага. На одежду, да, хорошо. При... Все прекрасно. Если хочет, пусть бежит, идет к Анубису обратись. Анубис, скажи я сделал так, что ты видишь, да, что она приняла эти деньги. Ты доволен? Он говорит, ну, наконец-то. А Нубис, а что сейчас будет происходить с этим родом, с этими женщинами, в частности, с Сергеем в финансовом плане? Он говорит, если вы себе не запрещаете, вы будете счастливы, глупые люди. <свя> <свя> но они так общаются, да. А богатые будут, если они не запрещают себе. <свя> Сергей, вот сейчас перед Анубисом ты можешь ему дать обещание завис свой род. Понятно, женщины женщина они могут тупить, там мы, ну понятно, да. Они уже приняли свое, свои деньги они приняли, а ты свои деньги готов принять?